С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу поговорить про основу основ раскрутки любого бизнеса, независимо это интернет или не интернет. Особенно хорошо в вашем варианте, когда часть информации доступна в интернет и ваши потенциальные клиенты ищут в интернет эту информацию. Когда они набирают в поисковой системе запросы, они вот здесь вот в поиске вводят какую-то ключевую фразу, например, «Не могу забеременеть». да? И эта вся информация собирается в поисковой системе в базе данных. Мы можем посмотреть статистику. Сколько раз люди запрашивали такие запросы. Например, как забеременеть. Было в месяц 11, 114 тысяч запросов. Можно ли забеременеть после и так далее. То есть вот, анализируя вот эти фразы, можно понять, какие проблемы были у клиентов. Конкретно вот этот запрос – это если здесь вот смотрите, если просто мы выводим, он показывает совокупное все, что мы связываем. Если я ставлю впереди восклицательный знак, то в запросе указывается меньше получается результатов. Это фразовое соответствие. То есть более точное. В первом варианте расширено, Если я поставил в кавычках, мы можем узнать, сколько точно конкретно какую фразу запрашивали. Вот эту фразу запрашивали на самом деле 20 тысяч раз. Но это тоже достаточно много для запросов именно в поисковой системе и фактически это одно из направлений вашего бизнеса. Я правда не совсем по ним понял по статистике и по вашему сайту действительно ли вы этим занимаетесь, но вроде как частичная функция есть. Я подобрал вот вам статистику по нескольким сайтам, включая ваш, несколько ваших конкурентов таких запросов, то есть в этой табличке вот здесь вот эта фраза, которую я отобрал самая, самая интересное именно с точки зрения статистических запросов это запросы в Яндексе широкое соответствие, что я показывал это точное соответствие, это фразовое соответствие в общем то обычно мы исходим из фразового, с фразового соответствия которое более-менее точно показывает, что вы именно вот эту фразу запрашивали примерно столько раз либо же точное этот показатель Алькее, но я не буду рассказывать как он рассчитывается у меня специальная программа которая показывает монетизируемость этой фразы все реально получается чем больше вот это значение тем больше вероятность что эта фраза будет приносить деньги и востребованные конкурентно на рынке наша задача теперь вот из этой таблицы я ее обрезал обращая внимание я отсюда убрал название вашей фирмы Потому что люди по названию фермы и так вас найдут. Вам надо на текущий момент именно определиться с направлением, в чем, какие направления вам интересно привлечь. Я тут выделил основные. Это ЭКО. Это когда проблемы с, с, с тем, чтобы забеременность. Второе направление – это прерывание беременности. довольно таки много запросов, я смотрю. Третье из интересных – это интимная пластика. И введение беременности. Интимная пластика, достаточно дорогие операции, введение беременности подразумевает себе пакет услуг тоже на достаточно большую сумму, там около 1000 долларов в совокупности. То есть для... Видимо, это выгодно. Я, я пока что не могу точно сказать, выгодно или не невыгодно. Это вам лучше знать. Вы должны будете провести бц анализ конкретно по вашим услугам. На текущий момент вот и в этой таблице надо будет... Расставить, в общем, идея в такая, что когда мы создаем сайт, у вас на сайте должно быть покрытие по всем вот этим фразам. У вас должны быть статьи, которые описывают вот эти вот заголовки этих запросов, которые люди задавали. То есть, если человек искал УЗИ 3D, у вас должна быть именно такая статья на сайте УЗИ 3D. Но желательно делать группировку такую иерархическую структуру. То есть, например, УЗИ и виды УЗИ 3D УЗИ УЗИ малого таза вот это вот это одно и та же фактически фраза только перевертыш, мы ее рассматриваем как одну единую и надо проставить критерии ну допустим УЗИ 3D достаточно интересно это когда введение беременности, тут даже может быть это относится к ведению беременности потому что это мы смотрим именно Посмотреть, как развивается плод. Поэтому это как бы так. Скорее сюда. не УЗИ. УЗИ малого таза. Это может быть какие-то проблемы опять же с. Ну, вам лучше знать. То есть. Не, не рассматриваем именно по функции, а рассматриваем по заболеваниям и куда лучше отнести. То есть в данном случае это посмотреть, как развивается плод в 3D формате, красиво, чтобы человек наблюдал достаточно ну я не знаю она порядка 100 долларов наверное, стоит не знаю насколько это выгодно невыгодно. это надо будет посчитать сейчас надо будет просто именно сгруппировать первая функция это сгруппировать то есть потом вы можете просто напросто видеть что такие то вот мы создадим на сайте специально отдельную структуру с группами которые будут называться эко половые инфекции насчет гистероскопии, я не знаю Достоверно, надо, это, надо уточнять, что, что конкретно, как лучше эту группу назвать. Это я просто название по взял из статистики. То есть она достаточно востребована. Люди уже знают, что есть такая услуга, но он, это уже, на... уже люди знают, что это за, за штука и зачем это надо. Вам надо захватить первичных клиентов, которые еще не знают. То есть, например, какие проблемы у них есть, и сгруппировать. Далее прописать вот этот вот приоритет по вашим субъективным критериям. Но здесь вот реально получается, вот оно сортировано. Например, клиника кинекология, ну, достаточно такой вопрос сложный. Я бы троечку поставил. То есть ставим от единицы от 0 до 5 на самое интересное нам для продвижения это пятерку ставим тройку потом мы можем отсортировать и выбрать 20 процентов вот из этих фраз с которыми мы начнем работать в общем то основная задача сейчас эту таблицу заполнить проставить группы и проставить приоритеты дальше будем продолжать работать в направлении создания контента на сайт и другого контента который будет привлекать ваших клиентов на сегодня все с вами был Сергей Бердачук это проект больше До свидания.